И всем снова здорово, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмена Arkham Origins The Complete Edition. В прошлом эпизоде, что было, дайте вспомню-ка... А, да, точно, мы же Джокера с вами искали, этого сраного. Нафига? Я не знаю. Ну, так... Та-та-та-та-та-та-там Нет, тут открываем телефон, потому что я реально не знаю, что делать дальше. Чесло вот, ребят. И так, тут, тут, тут, тут, тут, закрыть закрыть закрыть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Альт-Энтер, я жму, альт ну ладно, на эскейп, ну Альтентер, не нажмись ты. Так. Где я, из Плейт, ну это помню, так. альт жму, это по идее, вот. Или одного раз хватало, так, Alt Enter, Вот, вот так сделаем, так. Тут нужно по идее вот... Тюрьма Blackgate. Вот как эта серия называться будет. Именно эта серия будет называться Тюряга Blackgate. Так. Это Нармодженс. Прохождение. Так, тюрьма. А. Ну так, так, так, так, так, так, так, так, так. Я не вижу ну, ну ч ⁇ ребят я реально не вижу что надо нам делать а что не надо реально я не вижу что надо нам делать ребятки я серьезно не вижу так нет ну здесь серьезно ребят серьезно ребят вот реально серьезно Не, понял, что надо сюда первым делом бросить, потом надо так, нет, надо потом вот. Да блин, Брюс, Митёшка, Кошка, я перепутал, извините, я перепутал, shift, control. где не, не ну я понял ребят я понял ну только сейчас что надо сделать что от нас требуется так тут вот это вот Надо. Так сюда поднимаюсь. ну ладно, так поднялись, ну это, так сейф control, так се сервер control, так Север Saver... амин, это это это, так сюда вот на Space открываем, так далеко еще, почти вывались, чувствую уже свежий воздух. А я думал, где... Где, блин, ребята? Мне, мне, я уже заскучал без них, честно слово. Без этих ваших... Эй, Буш! Реально, я уже без этих ребят заскучал. Я думал, где драки, где бои, где бои? Бэтмин Аркморджинс. Я уже реально заскучал. Ну, ребят, ну, серьезно, заскучал. Ну... Эхо, я так сильно рад, что вы тут, ребят. Санта Клаус напоминает своим маленьким поможем. Кого вы должны от ночью притащить? Мне. Если хотите выйти отсюда живыми. Очень хорошо. Мне нужно живым или мертвым. Или мертвым. Живым. Правильно, мои маленькие сладенькие эльфы. Сант приготовил для вас приятный сюрприз, только сперва порадуйте Санту. Убивай вас, ясно? Здесь врагов. Я тут его видел. Это клей, просто обычный клей. Ну вот Бэтмен, я, пон... я понимаю, Так держать. Я жду от тебя больших вступлений, мальчик мой больших свершений, Так, стоп. Извините, ребят, но я что-то не понял, что он тут хотел тем самым. Вот хорошая игра не бедно на Архмасалме, не бедно на Сити, потому что бедно на Сити и бедно на Брюс сам собой шел на, шел вперед. Как только открыл, вот, вот смотрите, вот только вот открыл вот этот вот люк, он сам собой шел вперед. А тут нормальная игра. Он не сам собой. Сраст ненавидит всей душой. There? There ну и где ж ты? Ай, блин, черт. Мы скажите, если Так, раз, два, три. С эту сторону открываем. видишь так почему я собственно эту игру не особо сильно и люблю потому что все все равно его пристрелю так он смотрит нет он смотрит в эту сторону так тут твой а ну проходи давай друг проходи. ну я только двух успел ну, блин плюс не Говоря, я думаю, что тебе больше духа гораздо больше. Я не видел это. Угу. Ребят, во-первых, я это не видел. Десять врагов, так Всего десять врагов, так Этот раз не сбежишь Это просто дым, чтобы сюда все сбежались. Блин, так чего? Я не видел того снайпера сверху. Кстати, ребята, я реально не видел. Динь-дон, дин дин сам гуку на Шмерланд. Не, ну я не видел сверху там пацана. Поэтому я не видел, реально. Извиняюсь, ребятки, я не видел того парня сверху. Пацана этого сверху я не видел, ну for a little run. поставь его удалить ну все ж все равно делся вентиляции бетон Да. Ну, не, ну я понял свою ошибку, ага. Диндан, сама глупая, мышмерла. Расплатить... Так, я лучше так себе сделаю вот два хода. Вот этот, вот и вот этот. Совсем не то. Ну, ладно. Ну, ладно. Так. Компонент громкой системы связи. Нет, сюда пойдет один парень, поэтому я как бы не особо сильно хочу его тут убить даже. А, не на да, ну. supposed... Вот это вот снайпер мне мешал, ребят, на самом-то деле. Мне всю... Когда я точнее хотел. Четыре... Пять. Два, три, четыре, пять. Я думаю, кого бы из них бы прикончил. Ну, снайпера самое главное снять и все <вот> я я Так, тут. так. Раз, два, три, так. Засёк его, пропал. Ну и как мне теперь Джокеру объясняться? И творите эту новую жизнь! Он там, смотрите! 6, 5 два, три, четыре, так, раз, два, три, четыре, пять. Ну да, пятеро осталось. Нет, даже, да. Даже пятеро. Лев, контрол, и правый кнопку. Нужно прятаться, так, прячь Их осталось пятеро, так, два, четыре, пять. Ну, пятеро, ну... На... 4. Так, ну четыре из них 3 работающие оружия, а у одного не работающие. Вот у того, у кого не работающий, я его и.. Ой, блин. Так, ну. Трое. Осталось. И их оставалось только трое, блин. Нас осталось только трое. Из 18 ребят. Так. О, Харлин, Кинзель я увидел Харлин Кинзель, кстати, это на подскалочка вам, подсказка на дальнейшую судьбу Джокера. Просто не удовольствие. Это Харлин. Их осталось только трое, блин. Сидеть ко мне, поймай его. Ага, поймал меня. Я не знаю, как... Это уходим, говорится, ложным. тут у меня на свет Джокера. Если вас здесь а не усовывайся. полицию скоро приедет. Окей, okay. okay, пожалуйста, остановить Джокера. Надежда только на тебя. Мисс цель Кто вы? А тебе-то что? Тебя чуть не убили. А, профессиональный риск. Послушай, я знаю, зачем ты пришел, а круглом отсеке, и он ждет тебя. В секторе Б. Вот Харлин Кинзель, первое появление, блин. Непростое дело, так. На Х, так, доступ в блок Б. Фрик шоу. Фрик шоу. Для меня даже подсказки оставил. В этом чуть пути я кричу, чтоб ты вернулся. Да я жму на среднюю кнопку ну, вообще-то. меня никто не слушает -то. у меня практически шоковые перчатки загрузили Осталось только немножечко. Вс. Все, Все загрузи. А, сюда надо пройти. Нифига себе, как Джокер заморочился-то, блин. Чтоб меня пригласить на это свое шоу. Фрик шоу, блин. О. п. Чёрт. лки-палки. Я материться не буду, потому что это не для ютуба, ну и ну и вообще видео не для видео это для ютуба. Джокер меня боится, он меня вы не выпустит, еще бы. Я не люблю, когда меня обманывают. Я заставляю зря тратить время. чтобы мог понять, ты зря тратил время, когда ты пытался убить. Ха. Ну тебе больше не надо бояться. Разве я еще кто-нибудь пообщает 50 миллионов баксов за твою голову? Я не боялся. Не, ну я реально Строка бы освободил, и мы бы вместе с ним пошли бы крошить голову Джокера. Ребята, а следующий бой я, пожалуй, оставлю на следующей серии, потому что, ну... Это надо будет попробовать выиграть, поэтому давайте всем, ребята, 20 двадцать 20... двадцатка, блин ладно, короче, ребят, давайте всем